Всем привет! Во дворе зима, а в квартире. Посмотрите, как красота расцвела. Это расцвел у меня чармер. Чармер цветет очень долго. Смотрите, какой цвет необычный. У него плотные восковые цветочки. И он распустил сколько? Пять цветов. Видите, кабукет и продолжает свой рост. Я вам раскручуем, подкармливала. А покажу, как он растет у меня. Я его, когда купила, это года три назад было. Я вынула из горшка, все выпотрошила. И поставила просто в кашпо. Немножко керамзита, не плотно, даже вон просвет есть пустой. И сверху мох. Ему все нравится. Вот он выпустил был еще один цветонос, но я его случайно поломала. И вот такой у меня замечательный чармер. Цвет у него очень красивый. Желтый, малиновый. И букетом цветет он очень красиво, видите. А сейчас я вам покажу. Вот такая орхидейка, я ее не знаю название, это мультифлорочка. Тоже замечательно цветет. Вот видите, как она. Цвет сейчас передам. Такая она. Еще темнее это. На камеру она такая. А так она как чернильного цвета. Очень красиво эти белые полосочки. Так прекрасно выглядят. Но название, к сожалению, ни на горшке, нигде не написано. Она цветет у меня на своем цветоносе, то есть. Она цвела, засохли цветочки и продолжила свой <coughs> рост. Извините. Я немножко приболела, хотела вам показать раньше кое-что. Но ну, сейчас покажу. Хочу для начала показать, чем, как отличается вот мультифлорочка. И вот у меня рядом стоит орхидейка. Смотрите, с какими бомбезными листьями. И огромным цветоносом. Это метровый цветонос белоснежка вот такая красивая тоже названия у нее нет я покупала как уценочка но она мне дает цвести без передышки видите какой бутончик крупный очень красивая ее тоже желательно потрошить корневую систему потому что видите половина корней почернели ну, ценочки, всю и некоторые корешко, корешки живые но лист очень мощный цветы тоже пока ее не буду трогать пускай доцветет вот она начала засушивать свой цветонос тоже название не знаю но она очень красивая видите какая белая салатовый такой язычок не коричневый, не желтый а такой салатовый ну потом найду название но сегодня я хотела вам показать другое я хотела похвастаться своей реанимашкой вот у меня на окне стоят реанимашки вот. я людям рассказываю как я их укореняю ну, то есть не, не укореняю, а наращиваю корневую систему это вот у меня две реанимашки в в одна стоит а вторая в препарате HB101. Это ренимашка как ее попугайчик. Я вам ставлю кусочек видео, какая она была. Вот, посмотрите, смотрите, что творится. Видите? Корней не было. Один корешочек стволик черный. Посмотрите, что творится, как полезли корни. А мне пишут, это плохой препарат, плохой, посмотрите. Сначала растила она листики, А потом, как начала пускать корешочки в разные стороны. В декабре я ее купила, в очень плохом состоянии, 25, по-моему. Нет, 15 декабря. И в январе я снимала видео. И через 10 дней, после того, как показался один Одна почечка, беленький такой корешочек. Через 10 дней, я немножко раньше надо было вам снять. Вот это вот произошло. Посмотрите. Как она пустила свои рожки в разные стороны. Ну разве это плохой препарат? Люди, поверьте. Пробуйте все. Посмотрите, что было. Какой гнилой стволик был. И что получилось. Смотрите. Он очень хороший препарат. Корни, правда, старые, все сгнили. Я кусочек прошлого видео, чтобы вы не искали, вставлю. Вот. Она у меня стоит в кашпо. Там немножко выпуклая часть. Видите, я воду не меняю, горшок не мою. Препарат один и тот же. Она одним этим корешочком дотрагивается в Пьет препарат. Не знаю, он испарился, не испарился, но ей хватает. Посмотрите, что творится. Это же сказка. Это чудо. Так наращивать корневую систему очень легко. Посмотрите мои подробные видео, как я это делаю. и Вы все убедитесь и у вас получится. Почему не сделать? Почему не помочь нашим орхидейкам? А сколько орхидей пропадает в магазине из-за того, что гниет корневая система? А я их просто иду покупаю по уценочке. Не жалко. 50 рублей, 25 гривен. Ну, так и покупаю. И вот такие вот у меня прекрасные орхидейки. А, в следующем видео я покажу, как пробудить спящую почку. Видите, дикий кот у меня. И почки все спящие. Вообще не, хоч не хочет пробуждаться. Он так цвел красиво. А В следующем видео сделаем эксперимент, как пробудить спящую почку. Нигде нет, видите, все спящие. А Сейчас я вам ставлю видео из прошлых роликов чтобы вы посмотрели, какая корневая была в этом попугайчике и как она начала прорастать. Все, смотрим видео. Хочу вам показать, вот орхидеечка у меня. Это попугайчик. Тоже я ее ставила таким же способом, но с добавлением препарата HB-101. Смотрите, корни некоторые... Подгнили, их снимаем. Можем даже просто обрезать. Смотрите, но у нее, посмотрите, что произошло. Почечка набухает и корни пойдут в рост. Значит препарат HB-101 немножко действует, но эти корни пропали. Да, я с вами согласна они пропали, но они восстановлению не подлежат, как а они восстановятся они уже были пересушенные потом замоченные и так неизвестно сколько раз я их просто срежу Нет. чтобы она не мучилась пока она показала новый корешочек новые признаки жизни значит мы их срежем и пусть пусть те корешочки уже идут в рост, которые она молодые показала. Этот вот мокнущий, видите, весь мокнущий, хороший. О! и оставим ее с одним корешочком в той же водичке. Воду я менять не буду, ни в коем случае. Она уже привыкла к этому составу воды. Добавлять ничего не буду. Немножко ее запачкал. И вот этот корешочек посмотрим за который за какое время она его начнет наращивать. Я сниму вам следующее видео, в каком месте она еще покажет корешочек. Но пока эта система моя, в которой находится орхидейка, работает прекрасно. Вот она в таком кашпо. Висит своей шейкой, не дотрагивается до воды. Один корешочек погружен в препарат HB-101. Я вам в прошлом видео показывала этот препарат. Там маленькая упаковочка. Одна капелька идет на литр воды. Я сейчас его не буду показывать. Когда будем готовить следующий раз препаратик, я вам покажу, кому надо. Пишите, расскажу, где он продается. Ну, препарат хороший. Видите, я уже от старых корней пустила. Модная водичка стала. Но менять я ее пока не буду. Она без запаха, без ничего не воняет. Ну, старые корни пришлось обрезать. Вот такие у меня изменения на сегодняшний день за месяц произошли. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Нажмите на колокольчик, чтобы не потерять и первыми увидеть мои видео. Всем удачи, всем пока! Всего вам доброго.